Ну что, друзья, сейчас я вам непонятного человечка покажу Будем тихаря снимать То ли спать, то ли что На больного не похож Вроде одет нормально, что и сумочки Так просто гулять, таких не отпускают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 Да, ему, походу, уже в больницу надо, срочно. Извиняюсь, конечно, это Да? Ну, сободранный. Ой, <свист> помощь нужна. Точно? Ты по А, дружище. Нет. Ты по <свист> <свист> У-у-у.